Да, да, Show you Oh ho Brokey Bob Bretno Yugs Siglunhabero Vinicaba Ah Bogandro oh, ho oh, oh. <laughs> <yes>, <laughs> Не буду гадать. Тя. О, Gypsy. I love you, boy. I